как не попасть в иллюзорный мир, находиться в реальности. Поможет резиночка. Оденьте на руку резиночку и каждый раз, когда вы начинаете мечтать, хлопайте себя резиночкой. Никто, кроме вас самих, и ничто, кроме ваших сосредоточений на том, что вы попадаете в иллюзорный мир, вас из него не вытащит. Чем чаще вы в иллюзорном мире, тем меньше счастья будет в этом мире. Вы таким образом, как бы для Бога, предатель настоящей жизни. Предаете его таким образом. Неприятно быть предателем, особенно Бог.